Знаете, у нас каждая песня связана с какими-то удивительными событиями. Вот Жанна пела песню в Иерусалиме. Я помню, как был 2000 год, и она была приглашена Русской православной церкви на празднование. И когда э, в Иерусалиме собрались все вселенские патриархи, там был концерт духовный, и Жанна спела эту песню. Это было удивительно. А буквально на следующий день мы были уже в Евгении. И мы чуть пораньше приехали, я иду, и представляете, вот, и входит э, митрополит Кирилл, который сейчас патриарх наш. И я подошел к благословению, он говорит, а где Анна, где Анна? А она уже там, где Бихлебская звезда. Я говорю, как вам, Владыка, понравилось? Он говорит, это было незабываемое, Лучшее выступление благословил. Вот такое удивительное воспоминание. А вот эта песня, которую я сейчас спел, на Руси ничего не случится, мы приезжали часто вот тоже к нему в Смоленск, в духовную семинарию, и там были тоже духовные концерты много раз, и вот за трапезой я эту спе песню спел, и до огромных слез довел митрополита Минского, вот такие огромные слезы покатились, он как туча такая сначала держался, ну извините, я вспомнил, это уже действительно замечательно. И вот песня следующая, вернее, с которой все и началось, песня покаяние. Э, что говорить? Послушайте, пожалуйста, эту песню. Она сама для себя скажет. Господь Алфа, воздержание, воздержание дай и исцеление. Ушая, поэти, молча. Молчание, молитва, лучшая молитва, пока я не тебя. я В танстве молчания В рельефе и Воздержание, воздержание дарит исцеление.